Ребят, всем привет! Это версия 1.11 И у меня весь мир затоплен Вот как вы видите И я не знаю, что с этим делать Кстати, тут какая-то вот такая вот крепость Есть Я не знаю, что это за крепость, кстати Меня бьют эти... Кто это? Я даже не знаю, кто это Бьет или вот эта вот штука, которая у меня появилась. Это страж с помощью магии меня убил. ребята это нифига себе. счет ноль, потому что тут вообще мира нету. Как мне выживать? Я, в принципе, не знаю, как мне выживать дальше в этом мире. Это версия 1.11. Это просто Майнкрафт без ванчеров. И тут какая-то хрень происходит. Я что ли на телефон поставлю на свой микрофон? Типа микрофон. Вон, девочки, сезончики. Я не знаю, как ставить такой маленький телефончик. На маленький микрофончик. Который скользит еще этот телефончик. Мне как играть вообще одной рукой. Вот и я тут спавнюсь почему-то. Еще лагает плюс. Я не знаю, что это такое. Я сейчас, либо не доплыву. Ну, блин, почти не доплыл. Капец, в принципе, какой-то. ну вот и чё это такое везде река нелюбимая моя кстати река ой я вообще не понимаю где мир где люди ребят вы тоже не понимаете где люди вот у меня такой же где люди где кто где чё я хочу вообще жителей увидеть просто. Ну это типа люди в Майнкрафте. Жители, заберите меня пожалуйста. Хоть и вы носатые зануды, вот только извиняюсь, но... Заберите пожалуйста. Я, Я не могу, это какое-то выживание в воде просто. Я могу булькать. И это так персонаж прыгает. Давайте что-ли что, ли, что добудем под этим миром, в этом глубоком мире, хотя я просто умру. А они везде, они меня окружают, те какие-то непонятные существа. А, -а, а, мы только красители от них а -а с них возьмем. Я прыгаю на нем. О! -а -а. Чернильный мешок взяли. Это тоже хорошо. Какое-то выживание на максималках. Так, давай. И куда ты плывешь вниз? Не надо мне тут вниз. Опа, спасибо. А где чернильный мешок твой? Или ты его постирал? Хотя они в воде плавают. чем тут постирать надо? Трусы, которых у них нету. У них мор... морда вместо них. Давай. Это чё? Да умри ты скорей. Где ты? А вон ты куда пополз? Можно чернильный мешок сожрать. Я не могу просто. Я хочу жрать уже. Там опять это какое-то строение. Можно было с него все взять. Все, все, все, что там есть. Смотрите, там даже какой-то домик, если вы видите. какой-то домик подзем, подводный, под... подземный, подводный домик. Я впервые его вижу. Это что это? Что такое? Что это такое, блин? Ну ладно, бы к домику к этому если что вот он домик вот такой вот домик мы нашли какой-то непонятный если что я не совсем знаю майнкрафт хотя майнкрафт была моя первая игра в которую я поиграл я буду еще локтем мышкой управлять так Ой. Ой. Придется от этих наркоманных отбиваться, которые я не могу. Они охраняют этот дом, короче. О. А это что там такое? Это тоже проверить. Какие-то цепи, что ли. Давайте в этот дом запрыгнем. К ним в Уйди с моего пути. Я... А -а -а -а. Вот они что делают, эти стражники. А там есть это, где можно запрятаться. Блин, они меня сейчас убьют просто. Блин, я сдох. Так, давайте создадим новый мир. Кстати, там есть эта штука. Это. Я хочу просто себя добыть что-нибудь. Хоть под водой. Хоть в воде зарыться, так сказать. И выживать в воде. Блин! Как поставить сверху себя что-нибудь? Не могу добыть блок. Черт! В этом мире вообще ничего невозможно сделать. Даже гейммод включить. Трудно. А, не та команда. Я вздыхаю, вот что, почему. Да нету поверхности вот чем что это кита унтики создавали этот мир что ли я еще под водой хожу Ребята, это подводный мир что ли ладно уйдем из первого мира все ребята это что-то странное А просто цифру 2 напишем ничего не будем делать Тут хотя бы что-то нормальное, я, я не думаю. Тут еще генерация ландшафта как-то ненормально написано, видите? Что это? 0% процентов показать. Это что? Фух! Хотя бы не обрыв, хотя бы что-то радует. Вот тут уже коровка есть. Я уже буду бояться этой воды. Привет, коробка. Коровка. Зато коровка меня радует. В общем, коровка хочет сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ставьте лайки, да. Поехали, корова. Выживать.